Большое количество россиян никогда не были не то что за границей, а даже в Москве. Понятно, что информацию они впитывают исключительно со своих лживых зомбоящиков. Но есть и такие гниды, как Киркоров, например, которые прекрасно знают, что происходит на самом деле, только запихали языки в задницу ради карьеры и продолжают лизать Путину его старую, дряхлую жопу с явными признаками геморроя. Только послушайте, что несет это убожество, которое с Басковым на перегонке кричали на киевских сценах, что обожают украинцев. Вчера на своем концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Я держу путь в Крым. И даже жаль, что всего два концерта в Ялте и Феодосии я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье и в крымских госпиталях, и в санаториях. Россия великая страна. Жду вас. Это крашеная обезьяна, типичный русский полный цинизма и подлости. Только мировые сцены для таких уже закрыты. В сельских клубах будут они петь вместе с алкашами местными, в одной руке микрофон, в другой боярышник. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете. Всех чмоки!